Всем привет! Итак, делаю небольшой обзор канала, в котором я сделаю, собственно говоря, небольшой обзор и расскажу о том, что будет дальше, какие планы на будущее. Первое, для тех, кто прибыл за последние две недели, таких немало. В описании к каждому ролику есть ссылка на вот такой, на блог, да, и, ну, на такую страничку. И на этой страничке э, есть список всех видеороликов по темам. Все, что есть на канале, здесь есть. Соответственно, все, что добавляется на канал, э, я обновляю вот эту вот страничку. Э, ну, кроме, кроме там э, «Мифический человека-месяц, я, я не добавил и, и все. А так все остальное, в принципе, добавляю. Это первое. Второе. Вы заметили, что в последнее время, как бы таких роликов, ну, вот, как по типу там уроки CMake, либо там физика в играх, либо эффективный C, как бы практически не выходят. Выходят вот Мифический человек и месяц, где я начитываю книгу. Ну, еще было пару роликов по, по, язык, по обзорам языков программирования. Вот, из этого плейлиста. Дело в том, что. На данный момент очень сильно загружен, поэтому просто нет возможности делать. Но никто не забыт и ничего не забыто, скажем так. Поэтому у меня даже есть блокнотик. В блокнотике там уже две страницы планов. То есть кто-то о чем-то просил, что-то сделал, ну осветить, я записал туда. Потом сам где-то увидел, думаю, надо бы сделать обзор, надо бы разобраться с этим, надо бы с тем, ну короче, очень немало. Но дело в том, что времени у меня нет вы бы вы можете сказать но ну на это же есть вот на мифический человека месяц да есть это пришел перед сном 40 час пробежался в игре вот так вот лег спать утром приехал перед работой зачитал книгу все больше ничего делать не надо но в течение дня если там есть картинки сделать скриншоты э и вставить то есть это не проблема а вот к примеру ролик где где тут по языку по C++ было, да, там, э, как там, HTTPS сервер, по-моему, был, да, по, да, по языку э, C++ и по языку C в создание, web. ну вот, к примеру, такие задачки, да. То на это надо немало времени, надо сделать, надо протестировать, чтобы оно хоть как-то запускалось, работало и так далее паттерны тоже просто так не зачитаешь надо самому набросать код надо разобраться или вспомнить или разобраться вот и и, и, и все такое советы по c плюс плюс точно также надо прочитать внимательно надо набросать код надо проверить может быть какие-то вещи уже устарели с учетом новых стандартов и все такое но все темы будут продолжаться. Физика в играх не доделана. Там есть еще что разбирать и немало. Ну, в, в таком простом варианте. То есть. Эффективный C++, очень много еще всего. Паттерны, много всего. C++, C, не закончены. Алгоритмы вообще, можно сказать, даже еще не начинались. Не, ну какие-то есть там. Что-нибудь с OpenGL тоже. Игры для программистов тоже там хватает. Поэтому, поэтому... Уроки семейк возможно, тоже добавились бы, потому что это вкратце. Вкратце. Вот, C++ 17. Ну, скоро 20-й год. Через год выйдет плюс плюс 20, и надо будет 20-й делать. Поэтому, поэтому... По мере того, как мы будем расти, то есть сейчас мы уже выросли, не так нас много, но, тем не менее, по чуть-чуть растем. Так вот, чем больше нас будет, тем больше вероятность того, что... Подойдем к той черте, после которой можно будет уже непосредственно заниматься полностью каналом и создавать ролики э с должным качеством. Потому что здесь есть ролики ну, в некоторых темах, которые делались быстро, лишь бы сделать, чтобы что-то выпустить. Соответственно, я так делать больше не хочу, поэтому я сейчас зачитываю книги. По, кни по книгам тоже будут ролики но будет пару книг которые как бы более но ну, исторически да там будет рассказано к примеру о истории создания игр например или история создания компьютерной техники то есть это там да, не маленькие книги очень очень классные мне понравились вот и их можно будет не так можно сказать ну, сосредоточенно слушать к примеру чем мифический человека месяц например или совершенный код вот, ну, думаю, думаю, все. А, IT-новости. IT-новости классная рубрика, я ее начал, но проблема в том, что нужно постоянно мониторить новости и желательно, знаете, раз в неделю выпускать э, видео. А чтобы раз в неделю видео выпускать, надо неделю мониторить, э, делать переводы. Э, если это какие-то IT-новости зарубежные, либо это если наши, то надо знать, кто из наших. Кто у нас, как бы, что-то продвигает. Ну, короче, довольно не так уж легко ее вести. То есть, она то. Тут, тут ничего не забыто. Обо всем помним. Ну, теперь все. Спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, комментируем, ставим лайки. Всем пока.